Как прекрасно, да, когда в одном месте собирается столько стран. Коко прекрасно, когда в одном месте собирается много державы. Ну, я думаю, что для Бога сегодня большая радость, что когда собирается да <соценно> и старший и младший брат. И не случайно <соценно> за Богом и голяма радост, когато собираати големи и малкия брат заедно. И евреи и не евреи. И евреи и неевреи. Слава Богу, и сегодня я хочу представить... Слава сегодня нам будет служить... И проповедовать. И проповедовать епископ епископ международной миссии епископ. Международная миссия Грейс. Благодать. Богудат, Александр Петков. Давайте Питков. поприветствуем. Приветствую всех. Любовью Иисуса Христа Ишуа Машеха, которую мы ожидаем. Я верю, что он скоро грядет. И верю, что то что Израиле, сегодня Израиль поднимается. И Господь готовит сердце Израиля к принятию. А, Господь готовит Да Бог -то того, тайня, Язычники вошли. Язычники в обитвание. Конечно же. Израиль нечто потерял. свое Свою первенство, родство, В Христа, да церковь. Ишуа. На церковь на Ишуа. Я думаю, что именно это есть первая, первая причина, мисля, е причина. по которой очень скорбил апостол Павел. Покаятого и за него. Что местоположение церкви? На церкви особое помаза, э, помазанное место Бога. Богом. Предназначалось для израильтян. И твое место было предназначено за Изра... за Но в последнее время. время Господь. Он обращает свой взор на церковь. Э, что приняла. Тя да приеме, Приняла Божьи условия. До да На последнее то Без Израиля. Без Израиля. Христос не придет. Христос няма да дойде. Церковь должна это ясно объяснить. Церковь Должна быть полнота. Добавляю словам. Добавим брата. на, скъпоцене, на скъпоцене Че аз разбирам, 8 лет мы также служили миссионерами. 8 лет мы были миссионерами в Израиле. Это мне тоже это очень близко. Это близко за мен. Това е, э, Но это отдельная тема. отдельная тема. Сегодня я буду проповедовать. Нес, теми, тема, сегодня я буду ну, теме. За важную тему. Но должна быть э, церковь, а священная проповедовать в церквей, апологетическая проповедь, по защиту веры, по защите неверою. Не были. Вы... Так. <coughs> Научитесь отличать истинное Евангелие от ложного. Научитесь да различать истину Евангелия от а, грешного. Я начну с первого места Писания, это второй коринфянам. Что утворяя первое место, второе послание к Коринфянам, 11 глава. Вот третий стих. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей крестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовесие, которое они приняли, то вы были бы вы, вы очень нисходительны и, и снисходительны к тому. Немножко не расплывается. Но, все-таки, еще Итак, апостол Павел обращает особое внимание к Коринфской церкви. Апостол то, Павел обращает особое внимание на церковь. Действительно приняли правильные Благовестие. И правильно Иисуса. Библейского Иисуса. На истинно библейский Иисус. И Он говорит, что есть иное Евангелие. То Евангелие. Не, Не истинское Евангелие. Которое тогда уже прохвалило чтобы тогава, повредить слово Божие, да повреди Божието веру, Слово и веру вярата, в на, на в Иисус Христос. И проповедовали не того Иисуса, который на самом деле есть. Иисус, самом деле есть. И вот, я сегодня хотел бы обратить на а, проповедь Ивангелия. И днажды да внимание к на Евангелии за друг Иисус может Потому, быть, меня им говорю не, не, не, не, не у много времени и сегодня также очень вот, много учений Вес, много учения, которые които са се появили, но некоторые они повторяются некоторые не там еще вот им още в христианство, когда христианство что когда Многие из них уверовали, но при... Стали привносить что-то. и начали вносить что от вавилонской, теологии, От вавилонской теологии, И философия. Также была и проблема с классическим иудаизмом. Потому что классическим иудаизмом что-то все, что стало писано да недавно, все, что есть, и Евангелие И всегда все, что эти И очень важно, чтобы каждый нас уверен, убежден. И много важно да истинно повярвал. Что, что он верит именно, того библейского машин, он именно в библейского, библейский Иисус Христос какой то истинный. И поэтому первое очень важно понимать. Първото, свое -важно, состояние. Да состояние. Рожден свыше или не рожден? Да свыше или лене? Именно Бог заключил завет. Бог заключил природой. Человека, человек, который получает ее. Мужья Христа Христа. Плату по верве Христу. Это основание. Твое Потому что сам Ишуа Машех сказал, Ишуа Машех и казал, если кто не родится свыше, царствие Божье не увидит и, и не войдет. Если тот старый завет, как мы сегодня говорим, ветхий завет, старый, старый, он был основан на соблюдении Торы, то и был основан на соблюдении на Тора, обрезаний, что есть в да, знак, что принадлежит то означает, что человек принадлежит Бога и наследница Бог на Авраам, Кто Тора? Тора. Новым завет. Бог заключает союз с новой, Бог заключает завет с новой природой. И поэтому здесь очень важно понимать. И тут много важного разбираем. Также взаимосвязь с Торы. Вырискается и условия руска между Тора и условия этого новейшего. кто-то полностью отрицает? Некоторые хороб на полно отрицают, отричат старые Что он уже все? Четой вещи не нужен. Но он по сей день работает. Но той и тут нищий не работает. Катуш животронае иудеи и в животронае христиане. Поясню. Что, когда поясню, мы христиане. Когда не христиане по своей ветхой природе, по своей старой природе, мы пожинаем именно то, не что пожинами, закон а, за о Поэтому, когда христиане, когда христиане говорят, что они ты под законом, под но когда законом, они поступают против закона, нарушая Божьи заповеди, нарушают. он попадает под наказание. это тоже отдельная тема, но надо убоку там. Хотел бы сегодня обратить ваше внимание. на, на те учения. Внимание, которые, на учения прогрессируют. которые прогрессируют. И я как-то посетил такую серию проповедей. проповедей. Истина доведенная до, абсурда. Истина до абсурда. Конечно, истина она абсолютно. Но люди свое понимание абсолютируют. Но хора это абсолютирует свое-то разбирание. И, конечно же, каким-то образом Словом Божьим это все оправдывает. Но нам еще дан Дух Святой. И только И текст Писания. Когда мы логически можем понять смысл того, что нам... Логически, которое разбирали, какое написано. И здесь помогает нам в этом исследовании mm -hmm. смысл слова понимать. Но откровение от духа Святого но, очень важно. Но много важно откровение от святя, Очень важно, чтобы мы имели в себе это откровение, чтобы я в в свыше. В свыше, да откровение а Библия, а Библия описывает признаки. Библия-то Человек рожден или не? Я, может быть, тороплюсь. Успеваешь, приводишь приходится напрягаться, да? Но я вот привык так вот проповедовать с без, без перевода. Поэтому со мной учиться, проповедить и приучить. Хорошо. Итак. Давайте им прочтем еще одно местописание. Некогда прочтем, может, и одно место. Второе послание к Матимутею. Четвертая глава. Мы там освещаем, да? с первого стиха начну читать. Стих. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении его царстве, Его. Проповедуй Слово, настой, во время и не во время, и вовремя, и не вовремя. Можно тоже так прочитать. Понимать. Обличай, запрещай. «Увещевай со всяким долготерпением и изиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые встили бы слух. И от истины отвратят слух и обратятся в басню. Это сегодня проблема существует Кто yes, эти проблемы существуют, месье? Мы живем последние дни. Верно, мы живем в последние дни на последнее то время. Когда Иан говорит, что он уже констатирует факт, что мы уже живем последнее время. Когда Иан констатировал факт, что мы живем в последнее время? То есть последние дни последнего времени. Но имаем последние дни на последнее то время. Поэтому нужно иметь это понимание. Требовадь да имаем това разбираны. Поэтому в то время уже появились всякого рода уже учения. И во время учения. И Иоанн упоминает об Антихристе. И Иоанн вспоминал за О Антихрист. Антихриста. За Духа на Антихрист. Но есть личность, и которая будет отреждать себя как греха. И когда Иоанн пишет что последний, не давайте я тоже этот стих прочту. Что прочитать за стих. Это первое послание Иоанна. Первое, посла, первое второе, Иоанну, второе второе глава, послание, 2 глава. 18 стих. Дети, 18 стих. Последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем..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 Люди, которые себя буквально в смысле провозглашали, что они спасители. Мессии. И в сегодняшний то время, в России, например, такой царь, он, Христос, слышно, да? В 90-е годы он появился. Они в Сибири, там, в Красноядском крае. Общину создали, Те целый создали город, город, такой, община создали. создали И он человек объявил, как новый Христос. То написал новый завет. Арестовали. И он попал даже в дискуссию религиозную с православными Дури. священниками. И ему дискуссия с православными. Он себя, так, знаете, ну, вел То покойно, это держал спокойно? того, что он. Он есть тот, кто себе, себя объявил таковым. Но, когда Иоанн говорит о много антихристианах, он анти анти анти анти Той говорит об антихристианах. антихристиане, анти много появилось антихристиан, всем много анти анти слышит. Свящие, которые занимать какое-то положение, заняли положение, -то -то, занимает, занимает церкви, в церкви, и начали протаскивать эти учения. И, да, да эти учения. и когда апостол Павел уже говорит посланте Тимофею, апостол Павел появятся учителя, которые будут в слух, и я Говорят кубовины Поговорить именно о тех, которые вот именно попадают под это большинство, И... те, которые несут это. Из какого-то а, а а то какого-то носит тази попадает под тази эрис. И попадает большинство не в тазерис, то плоских и повод, что это вас христиане, будет не вся разрудиня. Автор вторая группа, это вас не христиане. А не утвержденные а это те, которые не ну, тези, не утвердились, кое-то молодец. Не Которых апостол Павел также говорил. апостол Павел. Цели, кем на кем на тоже цели. имела проблемы. в этом отношении. отношения. И он говорит, чтобы не оставались младенцами. Это оказывает для не, не а, ветру ложных учений. Послание четвертая глава Послания к Четырнадцатый стих. 14 стих. Поэтому попадаются младенцы. Верят. И има младенцы Нужно разобраться, кто такие младенцы верят. Итак, давай разберем, выше. Это взрослые христиане, поводят. христиане по воде, так скажем. Но они или только что уверовали, или только что еще их разум не обновился. Не обновил. Или те, которые задержались в младенчестве. Или те, са, забавили в младенчестве. И проблема именно с теми, которые задержались в младенчестве. Проблема именно они вот те, они в том, кое забавили Но в, своем в выздоров, развитие, развитие церкви, духа, но забавили его в развитие развитии духа. духа. Развитие они стали все И они так как раз то порой и стоят в авангарде этих движений. И часто становятся сторонниками этих за почву, да примет лидеры-то на тезис движения, куиту носят ложное ерис. И чем ерис это привлекательно? И с какой привлекательна та ерис? Она сладкая. Тя есть сладкая. Знаете, у нас такое есть выражение. «Имам и мама Лучше горькая правда. Подобре горчива истина. Подколкоту сладка ложа. Вот в Евангелии есть радость, сладость. В Евангелии есть радость. Иисус Сладость Иисус, мед е на уши. Когда Когда приносишь его имя. Когда Пророк получал слово от Бога. Пророк получал слово на от устах Бог, оно сладко, на му е било сладко. А вытрок а горчиво. Когда и когда у тебя она внутри сладко. Когда Но тебе нужно говорить горькие слова. Да Потому что Бог, Он используют и как радость. Бог и как ту и, как и радость, такая скрипта, чтобы нас формировать как личность. Да и эти младенцы, и младенцы. которые не прошли пустыни. Не сами пустыни духовный опыт. духовный опыт, возрастание. Возрастване, возрастване, молитвы, посты, молитвы. посты. глубоко не исследовали себя и Писание, да глубоко как раз-то вот эти движения силы в этих движениях. Я не пытаюсь увлечь людей также, да, в, в твое Я называю это подмена понятий, эквилибристика словесная, эквилибристика. когда именно то, что действительно Писание говорит нам о благословении Божьем, которое дано, нам, за благословение от Бога оно нахуй, дано за оно принимается на родные но Бог с нами заключил завет. Бог заключил завет с нас. С и когда снова-то неприрода была ставиться учение о завершенной работе Иисуса Христа на кресте. И пугат его фасмовато ставиться. Я соглашаюсь, да я е... На Гугодском да, да, да, да, да, кресте. Иисус совершил Иисус... все то, что для, нам, для нас необходимо для спасения. Иисус для и нашей благословенной для воскресления. Но если мы еще не воскресли, креста говоря, не воскресли, не то за нас. Поэтому очень важно, чтобы человек был рожден свыше. Человек, чтобы он духовно возрастал. Духовно и его дух. И дух. Сформировался как личность. Да, как личность. Но у меня есть э, последовательное такое учение. И Им мы именно внутреннем состоянии христианина. За выдержанные на, на плоти духа. и в этом нет такого четкого раздела порой учений. И учения не имеемо разделение между тем. Когда те обетования Божьи, которые они предназначили для новой природы. новой природы. Их за я не знаю, насколько мой лексикон понять. понятен. Не знаю, дали мы разбирать? Но я стараюсь именно сведить из Священного Писания, а как в Священное Писание. Да. Да когда мы рождаемся свыше, когда мы рождаем свыше, наш дух возрождается. И в нашем духе. Да, в наш это наш как дух, раз тот внутренний человек. человек о котором апостол Павел говорит, апостол Павел, он начинает любить Бога еще больше. Это и за добича до Бога. редкая природа, которая дает по ему любить Бога. Почью от старата природа. Это очень важно. И очень важно, чтобы наш разум или душа наша... Много важно, наша разум и наша и душа все да соответствии, соответствие, соответствие с откровение от, от духа, откровение от духа. Да, несложно потому что слово Рема, а что рема? Вот это и есть живая вера, твоя живая вера Вера от слышения, а слышание от слова Божьего. Чуването вот Божье это слово, слово. Рема. А Божье это и Рема. Личное откровение ты получаешь. Личное откровение получалош. И оно ложится в основу. И то става... характера. Но ветхая природа наша. Но старая не природа остается. устава. И она должна подчиниться духу. И тя да се на духа. Мне Бог дал понимание именно образно отношения между мужем и женой, которое Разбираем за отношения между мышью и жена. Только разбираему. Что внутри нас, внутри как бы, нас есть мышь и жена. дух и это мышь, муж. жена. Дух и душа. А душа, жена. А душа Кто твоя жена. Согрешил? Кой первый я согрешил? Жена. жена. Душа. Душа. Чувства. Интеллект. Ин интеллект. Чувства. Воля, желание. Понимаете? И когда вот именно если вы на этой вот с этой позиции будет рассматривать новый завет, а, то вот и Писание, как отношения между мужем и женой, между между мужчиной И, и, и разбирать. Апостол Павел говорит, что жена да молчит. Апостол Павел казва, жена да молчит в Дух, же говорит апостол Павел. Дух, Дух говорит через апостола Павла. Душа? Душа да. Малчи. Да молчи. Пусть дух да говорит. Откровение. Амен. Тело у нас общее. Тело вот у неё В котором живет муж и жена. В и жена. смысле Бог вытащил женщину из мужчины, Буквально Бог е извадил жената от Адам, от мужа. Но сегодня. Духовно, мы духовно разбираемся. Чему нужно подобное? Чем У подобно, нас оно есть. Немаловажно, чтобы душа и дух, муж дух с мужем и жена. И очень важно, чтобы душа была преобразована. И душа не требует быть преобразована. Кое в каких в каких. Извечный вопрос семьи. постоянный вопрос в семействе. -то. Муж спорит: я? Муж, жена говорит: нет, я. Жена показывает: они Асом. Я за что-то вас уют, уют в каштата. Но Бог говорит, что первенство имеет Бог, а значит, мажа, то есть духа. Вот в этом союзе а в очень союз должно здоровый треба да тандем. Треба тандем. Да? Да? Взаимоотношения. Но жене нужно что? Взаимоотношения. Но жената да под власть. Требуется да смери подголоски на духом. Но жена бывает что любопытно. любопытна, любознательна. И как в Водемском саду? В сад, градина. Пока адам наверное там думку думал. Докато дока что нечто и мыслил что же, как это все, За будущее, все это дело, Павел строил планове. Бог сказал. И, тя дойдет при и с этого, с этого дерева плода не вкушать. А, а, не тряб... казал, не да и к чему это привело? Поэтому апостол Павел говорит, апостол Павел казва, нам дела дьявола небезызвестны, как и Ева была причина, и я говорю, в качестве за тех, за что то что это может да будут и злые гони. Как так? он, теологически, ну как бы возрастает. Где то крестьяне теологически возрастают. получают готовое знание. без откровения. Без откровения. Вот как раз эти И его Ну вот я Геннадий. Ас, Геннадий, боюсь, Наталья, мой супруга. Не, за мы духовные, духовные заведения, семинарии. Но это, школа, Но это очень хорошая школа, очень нужная. нужная. Но, если выше, Но если бы мы бы не родились свыше, мы вам бы, бы лекции хорошие читали. я, меня может не очень такой. Э, Многословно хороший оратор. Не оратор. Геннадий лучше да получай. Геннадий много подобре справил от меня. Может быть, он в этом превосходил бы меня. Может быть, он в на гитара. Но это было просто интеллектуальная теологическая проповедь. Просто Наверное, все те, которые рождены свыше. А тензи, кто родини, скаши, те, которые родились свыше. Служители. Они прежде молятся. И во внутренней библиотеке у нас много знаний. И во внутренней библиотеке имо много знаний. Какая книга-то знания. Какая то, -то приглядом. Понимаете, да? У каждого внутри должна быть эта библиотека. И всякие внутренние воды имеют библиотеку. Библиотека, которая, она теперь там это на первом этаже это вот здесь. Вот. Первый этаж только. А есть второй этаж. Има второй этаж. Это дух. Твоя духа. Когда оттуда вот куда там приходит по, уже знание, знание с откровением от, от Бога. Откровение от Аминь. До, до этого момента понимаете? Да тоже Разбираете Хорошо. Я как бы немножко здесь на этом месте остановился. Понятно, <laughs> да? Особенно мужа и жене. <laughs> Поэтому, когда прочтете сестры, вы просто будете на седьмом небе. Так, оказывается, это не в прямом смысле к вам и предъявлять такие требования, а именно по отношению к душе. Э, Но не забывайте, а внутри вас есть муж и жена. Изобрали, и, муж и как жена. вам быть э, не в таком близком, тесном союзе с женой внутренней, а с мужем нужно да быть? быть поблизок союз с, со с мужем. Хорошо. Ну это так вот и но тем не менее, думаю, что очень наглядно. Итак, первое послание Тимофея, 4 главе. Первое послание 4 говорит, глава говорит, что Дух ясно говорит. Дух ясно говорит. Время что последовательно. Что появятся бесовские учения. Вот как раз-то здесь вот возникает серьезная проблема. Тут возникла серьезная проблема. Когда бисовские. Учения, учения. Они проникают в церковь. Они проникают под сладким соусом. Проникнут, как, как у сладок сос. Знаете, я вот также дал определение. И пихдау. Вот, Уложенному евангелию. Рафи евангелию. евангелие? Понимаете? Когда спекуляция идет именно по поводу того, что Иисус Христос, но ну, на кресте все исполнил, завершена работа. Иисус Христос все исполнил на кресте и завершена работа. Де юра. Факт. Де юра. Това факт. А де факто. Facto, оно должно исполнить твоей жизнь Твоя да твой да ты живот. сам должен пройти через крест. Но ты сам права как апостол да Павел. Павел говорит. И так как она живучая, тя, тя, тя жива она так не сдается. Тя несе предавато уколовалесну. Апостол Павел говорит, Я каждый день себя распилишь. день. Потому что она всегда вперед лезет. Все что у тебя виноги, она прямая, много инициативно. Она такая вот, знаете, предприимчивая. Такое зимальное перешение. Идет Абдула, а впереди Фатима идет. А, и идет Ибрагим. А, И Фатима и на встречу и два И ибрагим, слушай, это как это? Может быть, что женщина идёт впереди. Ибрагим сказал, как может, так, да че жена върви отпред? Много, знаешь, когда Коран писал себе. И той казал, когда Коран писал, нямало и мини полета. Вперед, върви отпред, Фатима. Когда твой дух слабый. Когда твой дух е слабый. Фатима впереди. Фатима е отпред. Вперёд. Върви отпред. Но должно быть совместно. Трябва да има совместное когда она идет -то, тя пред, то вот как раз-то бесовские духи. И тогда Проблема с горе от ума. И проблемы приходят от недостатка. Понякога проблемы приходят от недостатка Нет, на ума. Или в такого... или в полноты имам там, много Или когда у тебя прикалено много такого, знаешь. Если прикалено много интеллект, что? Поэтому человек порой пытается рациональной верой жить. И по человек супитва даже верит в рациональную Она логична. логична она последовательна, последовательна. Но она все-таки больше всего забота о теле. Тяя получится греши за тя за состояние твоих душатов. И вот есть такое учение позитивное мышление. Имеет учение позитивную мышление. Это хорошо. Твое доброе. Да, иметь позитивную мышление. Сколько оно зашло далеко? Но то только да человек да изменяется. не стигается. Не должен испытывать чувство че вины. Человек не требовался раскаиван, требовал, да, не да иметь чувство навины. Не требовало да его а, тискать. Не сыпни сон на рану. Не, да а не, не сыпни сон на рану, часто да? боли. И вот здесь как раз-то вот. И происходят вот эти подмены, технологии, заменяют То есть служение души Чем вы, дети ни тешилось, жизнь не, не плачет. Поэтому, когда мы рассматриваем эту сторону служение, на служение, мы должны четко делать водораздел. Требо ясно да разделим и понятие -то. того, что да, действительно, това, което, если человек испытывает какое-то чувство вины, человек то это возможно чувство вина, действительно ему нужно с какой-то да от, от греха. Бог указывает. -то с, с другой стороны, конечно, если мы не пряты, как править им когато, а, да И вот хотел я сегодня коснуться такой серьезной да духов. духовен проблем там очень много супердуховного, много супердуховных и севдодуховных Сегодня есть служение такое появилось оно развивается. Для много любознательных То вы много любознательных С каких дарами, С С С ангелами. С разные проявления такие духовные различные духовные кружави, которые странные для меня некоторые кажутся. И некую, если ж стране Давайте это место писания мы откроем, утворим Холосим, два места писаний, какую усиянье. А Большинство Большинство Большинство Большинство Павлов. Павлов. Также напоминает Христа усиянье. Первое место это вторая глава. Вторая глава. 8 стих. Смотрите, братья, 8. чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. И второе. Это 18 стих. Никто 18. Да не обольщает вас самовольно и смиренно и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским Своим умом. Хочу подчеркнуть именно вот это место. Нармивая своим родским умом. И на праздную, вас суммы, место. И держась Главы, от которой Все тело составляемо состав, Составами и Связами будучи Соединяемо и Скрепляемо растет Возрастом позже. А мы. Итак, Павел э, голосах, Апостол Павел предупреждает верующих да, вирусив колосах. Что голоса, учения, учения? которые основаны на человеческом опыте. Опыт, психологии, то опыт. Они могут увлечь. Да человека и. Вторая проблема. Старая э, Такая что проблем, Служение как бы в духовном мире. В свят, служение ангелов. Я не такой уж сильный эксперт, большой эксперт. Но за 26 лет, 26 лет служения пастором наблюдал пастор, за разным пастор? родом учений, за схеме, Различные учения. Когда золотой вот, песок обнаружили на руках, вымерли, как именно в Бриллианты там падали, Бри, алмазы, да. Ну, это все было конечно, время. Также ангельские перья. Все, что а, пе, пе, перья. на перья пера, ангелите. Но я, -то, я не читал. Но я читал в образно говорит себе да. Бог образно говорит о себе да, сегодня да, да, не своих, да, там. Перемя синит тебя, пират пират тебе, пират ты перемещаешь Может быть, твой образ язык. Но не буду как бы касаться далеко пройти. Но тем не менее, знаете, когда говорят о перьях, и вчера я, мой друг, друг, вот, вот, э, за за сотрудничество с в твоем движении. Вот, вот, а, ангела ласты, Той, как, перо, жена на, на, на мой видео В общем, так это все заманчиво. что-то. Знаете, вот, извините за мой сарказм. С, э, за мой сарказм. Ангела, оказывается, Ангел меняли. Показы следующие. Ангелите... Птиц есть период времени, когда они обновляют перья, да? орлы наблядят перья, и старые выбрасывают там, да, корм. Как... Кто птицы И у меня такое. Сиублюяват перратор. Сколько веков прошло и вот как-то попали мы в это время, что они как раз перья. И кого вы кого есть ан... минались, покупали во время то, что именно сегаси си с... с... обновляют сиублюяват перратор, ангелы, и у меня, те, которые в это верят. Я я в это... верят может, досык, меня. И буквально что это им? было первое, что, встреча с одним, значит, молодым братом, и который в брат, мне, мне подарил два которые, как бы, там обнаружили, что это ангелы оставили, подарил, он подарил. Потом в пробирочке такой вот показал мне первого ангела. И после его на пути, когда он показывал вперёд, ангел, и я смогу долго гораздо. Да, ну, вот, знаете, вот ну, тоже, знаете, там гуси, какой да, э птицы птиц, гуси, да, ты. на вот, перья э -э -э да, как Патки. Вот, подобное такое. И вот, то, два природных мужчин, а на падка. И в каком месту? если оно на самом деле есть. А куимат пера, такой даст, что растет в апел. там должен быть перелог. Ты заработал, дай ему эту крошку перра. Да, это можно сделать. Че, да, можно собрать в ВР. Но это не пер, то, что я вызвал такое, ну, буквально смут сомнения. сомнении. Я сомневаюсь. Я сомневаюсь, ну, никакой, ну, естественно, логики, понимаете, ну как это вот. И разбирается, как может быть... Да, буквально, ну, как упускают перо? Сверхъестественное существо, а ему mm. перра как у нападки, нападка. Но некоторые не смущают, они Но некоторые не смущают и соочудствуют. И верят. И, конечно же, это больше степени, скажем, это плацкие христиане. В большой это плацкие христиане. Потому что плацкий умом хотят проникнуть в то, что невозможно, проникнуть в что Потому что с плацким умом хотят разобрать то, не могут разобрать. Да нет, восхищают. Те на това. Младенцы. Младенцы которые они закоснели своем младенчестве. и ты совечился а в године его в той возраст они хвалят своим таким особым положением в духовном в мире что свой особый положение в духовный свят Ни одна верующая пыталась убедить на веру что я скажу да я вы еще не понимаете разбира ты я скажу может а не я и тебя, его вера пять годин большому стилю, потом, ну, как бы, так слезать, Когда я стал христианином, я родился как бы в семье, Иванских христиан. А, и свои пять лет уже как-то себя, я. Я уже много видел чудес. Может. И 5 години, когда ви, я был уже сознател христианство, я видел много чудес. И мой дух чувствителен в и и, свят. И может быть я не ясно имею. И может быть я ничего ясно. конечно же это я, я, я ничего не поверил не в, в этом но я начал искать да моменты, где от, есть подмена спекуляции. И кое вообще верно, на этой стороне. И тези обнаруживается? плотские, и така се плотские младенцы, младенцы. закоснелые които са Которые не прошли пустыни, пустыни Которые отвергают крест. Креста, страдания страданий. Страдания да? вот при всем том, что мы имеем радость, благословение Божие, да аминь. Имам радость, радость но и, Господь, и Божие Господь, но Бог что был в Но же плоти, она Понимаете, да? Вот твой и мой дух возрожденный, твой мой святой, мой дух возроден, той и свят. Он подобен Христу. Той е подобен на Иисус Христос в нас, когда говорим указываем, Христос, в нас, Христос в нас, то в нас, Его семя в нас пребывало, это нас. Этого? Это мой внутренний человек. человек, который создан, создан по образу по образ, и, подобие и подобие Бога, Бога. Иисус Христос. Христос. Совершенный человек. Совершенный человек. Самый совершенный человек посвящения. Совершенный человек, цялого Вселенная и цялата история. Ишуа Маши. И мы и не, не можем не можем мы Только наш внутренний человек, на который да потом. На, наше человек, его. Се раскри, может да быть дой, и дой, наш, дой, наш внутренний т... человек. И как раз и проявится. Я буду смотреть на и я с... Геннадий. Геннадий. Наталья, какие прекрасны. Прекрасны. человек. Внутренний человек. Внутренний человек. Это внешность тоже что и что образованный потом, человек, образован профессор, профессор дай и, амин, да и амин, но превосходство в нем именно но но в него и само духом. способности человеческие. человеческие способности, они являются да, инструментом. Ты И Духовно также возрастает. Поэтому это очень важно. А свою жизнь не на плоти. Так, да, живота, не плота, а И вот когда говорят о служении ангелу. Когда говорят о служении ангелу, Я такое слышал. Христиане, которые по небесам ходят, как видите. христиане, в небесах, в как которые ходят уже в небеса, как видите. Которые запросто общаются в прямом трансляции с теми, которые на небе живут. Которые очень легко общаются с теми, кто живет на небе. И через 60 лет. И... Вот, чумаки. Кашпировский. Садится mm -hmm. напротив экрана и начинает Ты говорить. Некоторые люди садятся садят до экрана и начинают говорить. Какая-то сила а. И даже некоторые получали исцеление. Он там говорит, что его демон действует. И значит, через Мать, некую демона. Здесь местные бесы раздают эти подарочки. И не и Но я такое видел. Я не буду называть Я не назвать имя этого Пророка. Да, пророк. Так как мой верующий с ним где-то там. Мой верующий сотрудничал с ним интересная вещь. Вот сейчас ну вот, мы с, с, с Богом, совр... есть, 7, то есть с Моисеем, с другим то, передай, Иисус, на народ, и все передают послание к нам, христиане. Ну, но не слушают. слушают. Pues, Посмотрите, там сама логика, о чем говорил. Вы представляете, вот Иисус, Надо же никто не, не слушает. Иисус сказал, никто не не если, слушает. Ну, понимаете, если бы Иисус через кого-то поговорил бы, и а бы с то поговорим, и Но один только пример. пример просто. Но есть также те, которые себя называют Христа. И Матейзику это наричается Христос. Это Христос. Знаете? На основании этого мужчине, что внутри нас Христос. На основании научения, что чьи Христос, Христос. Христос, и Когда Господь говорит, то, что я творил, и вы сотворите и более. И когда вот, Господь казва, что с творил, и, я и... и... Могу. Хватит, что сотворява ты още полоочие. И тугаво час, много. У меня время заканчивается. Вечи Но вот это вот служение ангелов, тир... служение ангелов, и это? Перемещение. Вот на небесах, да, вхожжение небеса, по небесам, золотой пыль, тамазы, Это златного... все-таки, знаете, каким-то образом оно идет изучение Каба. Твое вот учение на Хаббел. мистическое вот это составляющая каббала, а стереотипально мистично... очень глубокое такое ну, учение. Им о что? Что учение. Точно констатирует факты. Им о некоторых фактах, и что? Им и это далеко идущее, Вавилона. Вот твое из На то время, когда но именно времени, находился в а, и был в плене. лет. 70 и години. там появилось. Именно вот это учение, которое и там же, все она, в и и в проникло. То проникло. А то есть также проникло в течение. Было. И сегодня это. Инес. Поэтому... Может быть, потом, до будущего времени. Может, я потикну еще некоторыми своими мысленными пониманиями. Я хочу завершить свою проповедь. Я хочу услышать, проповедь с мясом в Апостол Павел наставляет Тимофея своего. Ученика, Апостол Павел оставлял свой ученик Тимофей. Первое послание Первое послание. 4 глава. 18 стих. 18 стих. 4 глава. не 18, 16. Да. Хорошо, что вы знаете, что там люди 18-16. Один па пастор говорит это, читайте Библию, читайте Евангелие, читайте. Все, читаем все, читаем. В общем, завтра... И пастор оказывает, что это Евангелие. Прочтите главу. Евангелие от Марка. И один пастор оказывает, прочтите 17 глава Евангелия от Марка. Все прочитали, все, не сопротивляйтесь, идигайте прикатом. Потому что христиане могут от дижурной службы. Аминь, слава Богу, Это что-то ты много Аминь, слава Богу, дай. Так, вникай в себя и в учение. Занимайтесь им постоянно, дорогой мой друг, брат, сестра. Вникайте в себя, писание, занимайтесь им постоянно. Не просто читайте, вникайте. Занимаясь им постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушаешь себя. Тебя. Аминь. Поэтому будьте благословенны. За ним будем заниматься этим постоянно. И, что, и что, занимаваем услав постоянно. Спасибо, что вы слушали. Благодаря всем и слушавцев. Всех благословений.